Забывается все, забывается. У меня тоже ничего не запоминалось. А потом одели пакет на голову, электрошокером ударили пару раз, отбили печенью и сразу все быстро запоминать стал. Каждого маска вот эта коснулась, а это коснулась, а это только начало. А у них грандиозные планы. Вон, я знаю женщину, которую уже за месяц три штрафа подобных. И это только начало. Я верю, поэтому к вам и позвонила. Это не ты с ними судишься, это они с тобой судятся. Мы закрыты, канцелярия не работает. Я еще и действую как живой, постоянно. Даже когда в хочу, все равно здесь ты как живой, понимаешь? В любой ситуации меня застань, я все равно буду живой. В первую очередь нужно осознать себя живым. У тебя должно от зубов отскакивать. Я живой мужчина, хозяин имени Антон. Видела видео и ничего не слышала опять. Слово заявление ты зачеркнула? Нет. Вместо него написала воля заявлений? Нет. Ты сама себя ограничила в правах и свободах. Умей проигрывать. Завершила ошибку, урок тебе. А потом приходит и говорит, отдайте обратно. Ну ты вообще в своем уме. Да подожди ты, что, что у тебя? Ты куда все бежишь-то, торопишься? Ты вот этот свой пулемет Гатлинга останови. Подожди, да слушай, да что такое? Ну так слушай, если ты хочешь услышать. Подожди, не тараторь, давай постепенно. Давай диалог строить. Ты опять в аналог это пытаешься хорошо, уйти. Хорошо, хорошо, все, я поняла. Ну Вот видишь, она тебе даже подсказки дает. Я же могу свою новую картину на чистом холсте нарисовать. Для меня это тоже уроки. Я учусь лучше до вас доносить информацию. Нет, приборы у меня это, такие же, как у всех. Что тебе мешает сделать так же? Попробую. Опять попробую. А есть моги, которые могут, потому и делают. Так переучи сама себя, кто тебе мешает. А ты, казаться, думать начала. Не надо выкатить. Лучше на ты. Да не вам, а тебе. Тебе, тебе. позвоню обязательно. Алло. Добрый день. Mm. Я с человеком по имени Антон разговариваю? Возможно. Возможно? Или да. Или да, или возможно. Ну, значит, хорошо. Я человек по имени... Вот я получила вчера повестку из суда по точке 20.0.6.0.1, меня будут судить 21 декабря. Но у меня есть вот некоторые вопросы, которые я хочу вам задать. Вы можете меня проконсультировать? Ну, давай попробуем только по делу, Коротко По делу рассказу. я говорю. Как мне ознакомиться вот, э, в суде с материалами дела? Что мне заявление, уволение заявление, Что мне написать, так чтобы ты... ознакомиться с материалами я, дела? Я, я пон... Ясно. Я так понял, ты новичок и вообще ничего не знаешь, да? Э, ну, я ваши видеоролики смотрела, а так вот, туда не знаю. Я первый раз в Серефии сужусь в, в, в таком. А так я отменяла суда мирового, ну, мировых судей решения. Это не ты с ними судишься, это они с тобой судятся. Ну да, они, наверное, со мной судятся. Не ты, инициатор, а они. А, они. Значит, смотри, пишется обычное вылезавление. Угу. Нет, я, я хочу, чтобы я был ознакомлен с материалами дела. Угу. Номер такой-то. Все, угу. и в шапке указываешь такой-то, такой-то судья в кавычках, в такой-то, в такой-то суд, угу. в кавычках. И все это, и угу. от, отправляешь. Есть пять способов. Электронной почтой, через газ правосудия, почтой России, заказанным письмом с уведомлением, с описью. Угу. А если я просто сама принесу в трех экземплярах или в двух экземплярах? Да, слушай. Угу. Принести самому через канцелярию в двух экземплярах один на другой себе со штемпелем. Uh -huh. Это uh -huh. был, по-моему, четвертый или четвертый метод. И пятый это через интернет-приемный на сайте. То есть для, uh -huh. для того, чтобы через газ правосудия и, и на сайте, и через электронную почту отправить, нужно распечатать последнюю страницу. Ну, uh -huh. у тебя одна будет. У одну надо распечатать так печатаешь, ставишь роспись, потом сканируешь угу. и ну, вот поняла. Такую... Но я вот сама отнесу через э, секретаря. Вот слушай. Угу. Сканируешь и отправляешь. То есть им нужна обязательно роспись, находясь в отсканированном виде, то есть в электронном, чтобы угу. это принять это все. Вот. Угу. Ну, конечно же, проще сейчас, самый дешевый, самый простой способ это через канцелярию. Но они сейчас все позакрывались не факт, что у тебя mm -hmm. удастся пройти и в канцелярию. Mm -hmm. Даже вот тут, вот, mm -hmm. если ты пройдешь, вот я прошел, и они это, они сказали, типа у нас прием писем, корреспонденции все это прекращено, поэтому mm -hmm. типа мы не мы не принимаем, шлите письма. Mm -hmm. А шлите mm -hmm. письма, этот тратить денежку через почту. Mm -hmm. Так, это я поняла. А, так. Для, что мне надо сделать, чтобы волеизъявление писать, это я уже, уже ответили. что в этом волеизъявлении, а, еще, за сколько дней сюда можно мне подать волеизъявление не на ознакомление с материалами дела, а вот, например, на то, чтобы претензии подать, претензии. Например, по материалам дела. Ну, какие претензии? Такое ну, то претензии? же самое, Валерия, заявление будет, но это будет мое желание. Я хочу, чтобы там вы отменили по каким-то каким причинам ваше решение. В пользу меня. А отменили их? Или как называется? Ты про что? Какие претензии? Повтори еще раз, что за претензии? Я не, не, не въезжаю вообще. Вот, например, я получила материалы дела, они мне разрешили сфотографировать или что-то делать, да. Я ознакомилась с материалами дела, и я хочу какие-либо претензии написать, что, например, по 20.6.1 полицейский не имел меня права вообще задерживать, потому что он Такие, так, так далее и так далее. Вот. За сколько дней до суда мне вот это можно подать? Да, в любое время. И... Тут а нет ограничений. Ты можешь и до суда, и прям перед судом, и, и, прям, во, и прям во время так называемого судебного заседания. И даже после можешь. Ну я после не хочу, я хочу, чтобы хотя бы ну, два дня. Конечно лучше подать, после чтобы... ничего не отправлять, потому что после они могут сразу принять решение. И а вот mm -hmm. если перенесут, вот тогда можно после. Mm -hmm. Ну а так вот за два дня до суда это будет нормально, да? Нет, не нормально, потому что, то есть они обязаны ответить тебе в течение трех дней, сообщить, когда они готовы, то есть тебе предоставить возможность ознакомить. Но они угу. обычно никогда не звонят, никак тебе ничего не сообщают. Ни, ни, угу. ни письмом, ни звонком вообще. Угу. Как, будто, как будто ты туда ничего и не писала. И обычно приходится угу. самому звонить им через три дня и говорить, вы что там это, чё, опять за свое? Вы когда меня ознакомитесь? И угу. они говорят, ну ладно, если дозвонишься, ну ладно, приходите там тогда-то, тогда-то. Ты приходишь, и тебе пристав опять то же самое. Мы закрыты, канцелярия не работает. И тебе опять ему нужно угу. это, пояс, это, пояснять, что ты уже писал волю угу. на ознакомление, и тебе нужно пройти в канцелярию. Ну и там маска, паспорт. Короче, это длинная история. Это, это, это вот надо очень много сил и, и терпения, чтобы вот это все проходить. Это только ознакомиться с материалами дела. Я поняла очень много сильных терпения. Так, второй вопрос. Когда мне волеизъявление написать, что я человек? Или без волеизъявления я просто приду туда как человек? Вот вы вы у вас видео видела. Вы заходите и говорите, с соблюдением всех моих прав вы меня приглашаете. То есть вы проходите без маски, через без рамки, а значит, она уже знает, что вы уже объявили себя человеком. Или вот когда я в первый суд был, когда вы вас вытащили из моря. Как тебя Это звать? Уже, она уже увидела, что вы человек. Как тебя звать? Меня. Я не я не просто сообщил, что я, что, что я человек и, и живой мужчина. Угу. Я об этом уже два с половиной года не просто говорю и, и везде письменно пишу. Я, я угу. еще и действую как живой постоянно, mm -hmm. то, то есть при любой, mm -hmm. ежесекундно, можно сказать, даже когда в туалет хожу, все равно здесь ты как живой, понимаешь, mm -hmm. в любой ситуации меня застанет, я все равно буду живой. А вы, а вы, mm -hmm. а вы вот, вот, я слышу по твоему, по твоим словам, что ты хочешь написать более живого человека и и все и больше и при этом ничего не делать это неправильно нужно Нет, фер... надо я фер... Смотр... Ви, я, я тебя услышал сматывать. я тебя услышал да слушай пожалуйста а, угу. в первую очередь нужно осознать себя живым Растождести угу. себя и персону а то вчера это когда позавчера женщина звонила говорит я говорит пришла живая Суд... Да я видела, видела это просто, да, да, да, да. О, она ничего не понимает. Ну, не... Видела этот да. Ролик, да. Она, она может и... Она... Нет, она понимает, что есть разница, но она не осознает, что она... Ни в коем случае на себя нельзя вот эту персону навешивать. Угу. Она вот это еще ну, не да, смогла да. осознать. Угу. Так вот я и говорю, что... Че, я почему ни, ничего и не писал, у меня нет ни одного документа, вот отдельно, я да. обычный этот, как у меня ситуация, 99%, 99% как у всех так называемых россиян. Есть бумага под названием паспорт, есть этот, бумага под названием ННН и все остальные бумаги, mm. полный набор, который есть у обычного россиянина. Свы, mm -hmm. Свыше этого у меня нет ни, ни одной новой бумаги, ни одного воли земления, ни одного фидевита, ни, ничего нету, ни одной бумаги mm -hmm. не делал. Поэтому вот когда ты задала так. вопрос, а когда мне писать волеизъявление, что я человек, это, угу. это не просто надо, а. это, это ты можешь хоть ежесекундно писать. а можешь вообще угу. не писать. Можешь действовать как человек. Угу. Поэтому вопрос твой мне не, вообще не ясен, как это так, написать волеизълевление, что я человек. Да еще и ну, когда его нужно написать? Уведомить судью, что я приду так. Ну так а. А я в... просто через. Уже через охранника, через судебного пристава у входа могу объявить себя человеком и сказать, я пришла как человек к такому-то судье или как мне сказать, вот, к судье я пришла или... Я же тебе только что пояснял, что, я... что везде всегда нужно себя вести и... Как человек. Угу. А ты мне опять спрашиваешь, где мне заявиться человеком до, до суда в этом, у, у пристава или в самом суде? Я, я поняла это, я, я поняла, как везде, как зашла только первый шаг, сделала уже что человек. Я. Да Даже тоже, если, если тебя дома моя, дочка спросит, ты только проснешься, собираешься на суд, у тебя дочка будет и говорит, мама, вставай, ты встаешь, она тебе говорит, ты кто? У тебя должно от зубов отскакивать. Я живой мужчина, хозяин имени Антон. Uh -huh. А у вас э, есть какой-нибудь ну, пример волеизъявления? Вы мне можете выслать? Под видео. Имен, имена вообще все нужно... Это... И, а, я хотела спросить, именно видео какое-нибудь про волеизъявления в вашем, в, ваших, вот этим, в вашем чате? Чат или как там называется, видеоролики, где ваш сайт? Ты видео видела разбор полетов в суде? Ну да. По теме живых. Да ну, да да. Ты его внимательно смотрела? Ну, обычно стараюсь смотреть внимательно и даже писать слова э -э -э, ну, вот. писать. Так вот ты не внимательно смотрела, потому что видео, когда я говорю про бумаги свои на экране прям большим текстом написано, ссылка на документы в описании к видео. <говор> <говор> Часто меня услышала или, или тоже мимо ушей пропустила? Услышала, услышала. Описание Замечательно. Видео, там, там, там, там, все. Замечательно. Да. Вот еще я хотела, еще хотела вам сказать. Вот когда я смотрела, вы когда пошли... Э... Mm -hmm. uh, Это, не, не надо выкать. Лучше на ты. Не вы, а вы там были двое вас, двое мужчин. Поэтому я и говорю вы. Нет, Две меня, мужчины, да, меня, да, меня там... Подожди, ну что ты прям на меня а, все примиряешь? А, были... Да, конечно, ты что, я что, вездесущий, что ли? И там, и там побывал, и в Самаре, и в Перми, и, и в Челябинске, что ли? Мне же, Это же мне люди звонят, предоставляют. Я, значит, не разобралась. Не разобралась. Ну, так в том-то и Спасибо. дело, что ты видела видео Спасибо. видела видео и ничего не слышала опять. Короче, там э, говорили в основном, она очень хорошо объясняла, э, которую работник ЗАГСа, но не говорила про форму 25. Мне вчера посоветовали идти в ЗАГС и получить форму 25. Я вчера написала заявление. Заявление указывается фамилия, имя, отчество. Они опять э, прибыли паспорт, а в паспорте э, а паспорт я отдала не российский, а именно мне выдавала в семнадцатом году. Вот это паспорт указала, подожди. советский. Подожди. Угу. Подожди, не тораторит, давай постепенно. Угу. Ты сказала, угу. ты написала заявление. Куда ты написал? ЗАГС чтобы получить по форме 25 данные, записи вот в акте, в акте, все данные. Я тебя спросил, куда, указывает... Подожди, я тебя спросил, куда ты написала. Надо было ответить просто в ЗАГС. Одним словом. В ЗАГС, да. ЗАГС. Давай диалог строить. Ты опять в монолог это пытаешься уйти. Хорошо, все, я поняла. В ЗАГС. Ты туда вживую ходила или как? Или на бумаге просто написала? Старалась ходить как живая, но. Да, да, старалась, меня не интересует. Ты сказала, ты написала заявление. В каком виде? На их бланке или, на, или собственно, ручно? Бланк ихний. Ну, бланк их. А... Я, собственно, ручно, пустые графы. графы. Поясняю. Ихние бланки нельзя использовать. Потому что там везде mm -hmm. использованы хитрые слова, такие как mm -hmm. фамилия, имя, отчество. То есть они тебя на бумаге, yeah. вот буквально чистый лист бумаги, ты это как чистый холст. Ты можешь нарисовать любую картину. А если тебе mm -hmm. на, на холсте нарисовали рамки, вот здесь можно рисовать, и только, и только черным, и, и, и только фамилию можно нарисовать, mm -hmm. то это, это не картина, это художника. Mm -hmm. Это не картина осознанного, творческого человека, богоподобного. Вот так можно сказать. Ясно? Mm -hmm. и, mm -hmm. их, ихние бланки лучше вообще не использовать. А если вынуждено, то там вот это слово, оно заявление, оно очень опасное. Я уже говорил и писал, и ссылки давал. Ты ничего это, ты не посмотрела мои видео. Да, да, да, забывается все. забывается. Я даже вон видеоролик... Кто там у нас э, русский человек из-за границы вещает тоже, чтобы подпись ставить, надо ставить впереди «ЦФ» Подожди. или CH, там. Подожди, мы говорим сейчас про заявление. Ты, да уже отдала про заявление. Его? ты уже отдала его? Отдала. Ну, ты там писала, что ты живая, что ты э, действуешь через свою персону, без оборота на меня и все остальное? Вот, ничего без оборота на меня я не писала. Ну, слово «заявление» ты зачеркнула? нет вместо него написала волеизъявление. нет но я тебе поясняю словом заявление ты сама себя ограничила в правах и свободах и дала им возможность угу. отказать тебе заранее угу. об этом можешь почитать в ссылочке. Угу. Ну, на странице «Сургутный отзор», там, если поиском воспользоваться, там у меня очень много материалов uh -huh. за, за три года, очень много статей. Uh -huh. Если поискать uh -huh. слово «заявление» и э, слово «осторожно», то там есть небольшая статья, почему нельзя использовать слово «заявление». Вот. Uh -huh. Соответственно, ну... Мне еще документ не выдали, я могу запросить обратное заявление? А могу, да как смысл? Можешь, конечно. Что мне надо там дополнить? Подожди, подожди. Ой. Подожди, только не запросить, Ой. потому что любая просьба может быть отклонена. А написать воле деления. Хочу, хочу дополнить, хочу получить обратное это заявление. Зачем оно тебе? Пускай там будет. Ты умей, умей проигрывать, Завершила ошибку, урок тебе. Вот ты говоришь, у тебя это, не, не запоминается ничего. У меня тоже ничего не запоминалось. А потом одели пакет на голову, электрошокером ударили пару раз, отбили и, печенью и, и, и сразу все, все быстро запоминать пытаться. стал. И как зовут этих, кто меня бил, и, и на каких машинах ездят, и как друг друга называют, и какая музыка во время пыток играла. Все сразу быстро запоминать ночь. У вас учителя, как у меня, вы сейчас вот мой учитель, да, у вас учителя не было, но если я могу сейчас исправить свои ошибки, не отходя ну, далеко от кассы, да, можно же мне вот это сделать, если получится? Попытка-то попытка, не пытка? Ну, я считаю, что надо идти вперед, нежели топтаться э, это, и над своими ошибками работать. И теперь, ну да, но я еще документ на руки не получила. Ну ясно. Если вот. если Значит, ты, если хо... ты можешь... подожди, если ты хочешь исправить старую ошибку, как-то ее, как сказать, аннигилировать, нейтрализовать угу. и плюс сделать правильные действия, то я бы сделал так. Я бы я бы просто взял, от руки написал волеизъявление со словами «Я хочу, чтобы на такой-то электронный адрес была отправлена такая-то информация». И плюс заказным письмом угу. отправлено на такой-то адрес. Все. Угу. А предыдущее, угу. предыдущее, там бумагу под названием «Заявление» отзываю. Угу. Все. Хорошо. Логично же? Логично. Ну, а ты, а ты там что-то хотела бежать, скандалить, верните бумагу? Нет, нет, нет, скандалики не буду, да, они и так отдают. Ну это бумага, вот это Подожди, верните. 25. Да подожди, верните бумагу, это уже как выглядит странно. Mm -hmm. Я как бы осознанный mm -hmm. живой человек, сам, сам, сам на их бланке пишет заявление, то есть сам все ограничивает, прописывает там все фамилиями, имя, отчество, под, под, подписывается как персона. А потом приходит и говорит, отдайте обратно. Ну, ты вообще в своем уме... Нет, я не обратно не говорю. Я просто вчера сделала такой шаг, что я говорю, можно я сфотографирую, а вдруг я заявлении что-то забыла. Вот так у меня было. Заявление что-то забыла, мне придется что-то дополнить. Вот так я ему сказала. Они мне дали сфотографировать мое заявление. Я могу вам выслать, если у вас WhatsApp или что-то есть. Ой, не знаю, у меня... Ну, Хотелось меня... бы вот так, к телеграммам. Да подожди ты, что у тебя... Ты куда все бежишь-то, торопишься? -то? Ты Ты вот этот пулемет Гатлинга, подожди. Ты вот этот пулемет Гатлинга, который у тебя крутится и не останавливается. И, да, и даже когда я говорю, он у тебя ого-го-го угу, угу, угу", говорит и забивай звук. Ты вот этот свой пулемет Гатлинга останови. Ты знаешь, что такое пулемет Гатлинга? Это вот многоствольное оружие, там 8 или 10 стволов, и оно вращается для скорострельности. И у них там чуть ли не до 2000 выстрелов в минуту. Наконец-то остановился. Слушай, я вот когда меня перебивает, когда мне вот это вот угуканье и т.д. и т.п., я не могу сосредоточиться. Мне я не могу эту мысль донести до конца. Я так воспитан, что я не приучен перебивать собеседник. Я лучше дам ему высказаться. А, вот опять. Я даже сейчас мысль потерял, что я хотел сказать. Ты зачем позвонила? Выговориться или что? Или закрыть все свои вопросы? Если для этого, то, пожалуйста, я сейчас ложу трубочку и иду заниматься своими... Нет, нет, ну в смысле я... Подожди и дослушай, да что такое? Если ты позвонил, выговориться, я просто не бросаю трубку, просто ложу трубочку на, на стол и иду заниматься своими делами. Разговаривай сколько хочешь. Я через полчаса подойду, это, ну, тогда поговорим. Ты для этого позвонил или ты хочешь услышать какую-то важную информацию для себя? Почему услышать важную информацию? Ну так слушай, если ты хочешь услышать. А вы звоните, хотите услышать и не даете мне ничего сказать, постоянно перебиваете. Где логика? Я, я вот это вот не, это, не укладывается у меня это в голове. Если бы я позвонил человеку, я, да я бы как это, затаив дыхание. Так, что-то я тебе про хотел сказать. А самое главное, вот на это все и все тратится мощь и сила. И у тебя, и у меня. И когда вот диалога нет, когда мы друг друга постоянно перебиваем и что-то пытаемся донести, каждый свое что-то пытается донести, а слушать никто не умеет. Тогда никакого диалога, тогда, тогда никакого урока не происходит. Так, по поводу заявления, что-то там говорила, напомнить? Ну вот, написала заявление на ихнем бланке, форма двадцать пять, чтобы получить, ну по форме двадцать пять писала, что у них там действительно указывается от кого фамилия и мужество, я писала по-своему человек по имени, породу, по отцу фамилии пород, вот так я писала. Она мне по-своему сделала, принесла. Я говорю, нет, я хочу так. Она мне дала: "Напишите ну, от своей руки, именно только тоже на бланке". Ну, вот видишь, она тебе даже подсказки дает. Пишите от своей руки. Надо было взять чистый листок и написать нет, да, как, как... Подожди. Вот... Она тебе подсказку сделала. Пишите от руки. Вот в этот момент надо было сообразить, а действительно, я же могу свою новую картину на чистом холсте нарисовать. Нет, тебе подсовывают какой-то, я не знаю, как тебе сказать, заготовку, какую-то болванку, на которой вот холст такой, весь черный и только трафаретом белым вырезано этот, как их, ну, допустим, контур дома элементарно или контур квадрата. И вот говорят, вот, вот тебе холст, и ты на нем можешь нарисовать только квадрат. И ты берешь в этом квадрате начинаешь там рисовать пейзаж. Вот, вот, вот, в этой, вот в этом белом квадрате вырезанном. То есть посередине такой черный квадрат. И снаружи все черное. А между ними такая тонкая линия белая. Где ты можешь попытаться нарисовать пейзаж. Там. А не надо тебе подсказывать. Пишите от руки. Берешь новый холст, новый, новый, новый, новый листок и там рисуешь свою картину. Как ты и хочешь. Угу. Ну и что? А, а ты роспись-то поставила? И там есть такая-такая. Какие сведения должны указать? Я указала, что родилась живая девочка, живая, живая девочка, рост, вес, родители, национальность, гражданство. Что еще там надо было? Вот, ну, вот такие вещи я указала. И написала полностью по форме 25 все данные, что есть в актовой записи. Угу. Дополнительно. И поставила, ну, свою роспись такой написала. Обычно не так в паспортах расписываюсь. Обычно нас учили как. Свояло и фамилия. А тут вот написала. Ясно. Роспись-то как поставила? Без обороты на меня. Дописала? Нет? Нет, нет. Вот как раз нет. Не дописала. Ну почему? Ты знала, что надо дописывать? В роликах видела, значит, вот, я была сразу, не коснулась. Uh -huh. А вот сейчас коснулась, вы повторили, я уже поняла. Uh -huh. Ну, что я тебе могу сказать? Вот все, сейчас весь народ вроде как очухался, вроде как каждого маска вот эта коснулась, а это, а это только начало, я, я вот сразу говорю. Uh -huh. А у них грандиозные планы. Если вы думаете, что вы там один раз вам штраф влепят и вы его там отсудите и все, на этом все закончится, то вы глубоко ошибаетесь. Вон я знаю женщину, которую уже за месяц три штрафа подобных. То есть она вообще ни, ни, ни проходу не дает. И это только начало. Так, что я хотел сказать по поводу затребовала, да? Точнее Волейзевила сказал, что хочешь пожелала. Сказали, что сегодня должны мне позвонить, чтобы я, как, ну, как когда я могу приехать за документом. Ага. Ну, то есть быстро ну, это, да? Два-три дня? Должны позвонить. Ну, да. Mm. Они понедельник не работают, со вторника начинают работать. Завтра они работают до 10 часов в субботу. Вот, Поэтому я не собираюсь, я собираюсь договориться во, на во вторник. Ага. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Ну, тут, тут выяснили да, дальше, что... Ну, дальше пока у меня таких вопросов нету, где смотреть видеоролики, вы мне подсказали, самое главное, вот, я посмотрю, сказали, под роликом там есть документы, какие нужны, я найду, буду изучать, вот самое главное, я вот это хотела узнать. Добро, давай, давай. и если есть возможность, пришли мне, пожалуйста, то, что тебе выдадут в ЗАГСе. Естественно, для меня лично, я нигде публиковать не буду, <с мне просто интересно. Можешь замазать все персональные данные, мне просто интересно, что они там напишут, и как это выглядит все. Персональные данные, если они мне один... А, ну да, я копию сделаю, замажу, хорошо. Хорошо, вышлю, вышлю, обязательно. А, ну я хочу что, до тебя донести это, это, это, это такое анекдот знаешь про профессора? Нет. До чего тупой студент пошел? Сколько раз ему не объясняю, ничего не понимает. Не слышала? Нет, нет не знаю, нет, не знаю. Ну, ну вот смотри, два профессора встречаются, и один другому жалуется говорит, слушай, до чего тупой студент пошел, вообще ничего не понимает. Я, говорит, ему один раз объяснил, он не понимает. Я ему второй раз объяснил, он не понимает. Я уже и сам начал понимать, а он ни в какую. Вот так же и со мной. То есть я для чего вот эти звонки принимаю, я, конечно, мог вообще трубку не брать и не и не размещать телефон, вообще ни в каком виде, никакие контакты не давать. Но для меня это тоже уроки. Я учусь лучше до вас доносить информацию. Кое-что сам даже осознаю. Потому что, во-первых, когда, когда я, я во-первых участвую в процессе, да допустим, в ЗАГС сходил я участвую в этом процессе. Во-вторых, я потом, когда видео монтирую, я еще раз 20-30 только при монтаже пересматриваю это видео. То есть каждую букву, каждый звук слышу. И потом, после монтажа, я еще несколько раз пересматриваю это видео, чтобы это, на будущее учесть, какие ошибки допустила, как лучше на следующий раз сделать. И каждый ну, раз, да. при каждом просмотре, каждый раз открывается новая информация даже для меня, даже для участников всего этого. А вы хотите посмотреть один раз видео и, и все, и, и оно как бы еще мимо ушей пролетело, и вы дальше поскакали. Mm -hmm. Так, так, так. А, и традиционный вопрос. Р прошу разрешения это разместить для всех. Я даю добро. Вот, но ну, людям не нужно, наверное, будет смотреть вот это. Я вчера вот про женщину смотрела, но ну, нудновато. Нудновато тогда вот про женщину вчера смотрела, нудновато. Людям, ну, нудновато, наверное, да. Это... Но есть есть uh, очень важная информация для всех, которая нужно это уметь вычленять из, из всего этого. Да, ну, из... Я вчера, да, смотрела, видела. Ну, чтобы людям, наверное, не было. Чтобы учительное было. Решайте сами. Ну Делали да, если бы если я с ней разговор это, сократил и вырезал только то, что является важным, то ну, это бы вообще невозможно было бы смотреть, потому что не прослеживается линия диалога и общения. и добро. Добро, добро. Ну что, все у тебя, все вопросы? Да, пока все. А, еще хотела, можно я Потом уже перед судом через несколько дней позвоню и мы с вами сделаем пробный, э, как бы вы в качестве судьи, а я в качестве человека. Ого. Подошла. Вот так. Ого. Потренировался так перед уроком. Не, лобом. не, я, я, я эту а? черт, я это подожди, я эту черную мантию не буду это примерять никогда. Ты что на меня ее навешиваешь? Ну ладно, тогда хорошо. У меня разрешение спросила, хочу ли я вообще. А уже заранее навешиваешь. А давай наоборот ты в роли судьи будешь. Это я шучу, это я не предлагаю. Мне вроде бы человека лжиться. Не надо никакие роли применять, и, и маски, вот так называемые, не надо в эти нет, игры Нет, я играть. знаю, что я человек и все. Как, как Хмелькова говорит, как у себя, надо как королева зайти, как царица. Ну так. Да какая царица? Я захожу как же живой мужчина, хозяин меня, Антон. Не угу, как нет, царь, не как правозащитник, ни, я не примеряю вот эти маски. Все, вот он я, вот такой я есть, вот такой я пришел, все. Угу. Не надо эти маски примерять, это у них это все, вот это вот, черный мантию одел, типа он судья, только вышел за дверь, снял мантию, все, он не судья. Это все кривление душой, надо быть одинаковым везде и всегда. А они нас везде во всем приучают, тут ты журналист, там ты работяга, на работе ты работяга, дома семьянин, там в постели муж, это в черной мантии ты судья. И ТД, и ТП, там, в погонах ты полицай, и, и все остальное. Не, не надо эти маски примерять. Надо уметь отстраняться от всего этого. Хорошо. А по поводу твоего предложения, ты хочешь разобрать опыт, так это по-другому делается. Ты, во-первых, записываешь аудио, во-вторых, желательно видео, это все предоставляешь, и, и если там что-то действительно интересное, я просто делаю разбор полетов данного видео. Это уже после суда. Я так полагаю. У меня даже и видео кроме меня снять, если у меня получится, я сниму. Не, ну, е, у меня опыта нету. Конечно, на звук я поставлю на аудиозапись. А видео получится ли мне снять и быть человеком, может? Но ты мои видео видела? Не могу обещать, что видео будет. Если за кого-то найду. Ты мои видео видела? То... Да, да. Ну так а почему у тебя сомнения, что может получиться? У меня же получилось. Ну, у вас, может, какие-то приборы другие, у меня только видеокамера. Телефон. Нет, приборы у меня это такие же, как у всех. Обычно есть какие-то вот видеокамеры, которые на грудь вешают и все, и снимают. Ну какие грудь? Я же, блин, ну, я же тебе говорю, какие-то при... грудь, приборы, это вообще что-то <сас> сказочное для меня. Какие приборы, какие грудь? Вон я же это, давал этот, пакет бумаг, который я это, использовал. Там самая, одна, из, одна из первых бумаг – это волеизъявление о снятии запрета на видеосъемку. Не читала, что ли? Вот именно на волеизъявление я не читала. Ну, так а как ты собралась на, на, на этот спектакль? Я просто видео смотрела, а по документам не прошлась. Значит, сегодня начну проходить по документам. Ну, так это же это же одно из главных. то есть это, ну, Да, конечно, самое главное. Не самое главное. Можно и без этого все сделать живым словом, но лучше всего и так, и эдак. Я Что я могу сказать? Я показал, как я сделал. Если вы не верите, что это вот Ну, как? Я не это не... Я верю. Поэтому к вам и позвонила. Ну так а я же тебе говорю, де, это что тебе мешает сделать так же? Попробую. Опять попробую. Вот та, та женщина Сделаю. говорила, попробую. И ты и ты говоришь попробую. Делаю, Ну потому что ни разу не было, опыта не было. Поэтому получится. Получится. Вот я, я тебе поясняю, есть маги, которые вот как раз-таки совершают ритуалы, там стараются, получится, не получится, попробую и, и так далее. Ну, грубо говоря, а, а есть маги, которые могут, потому и делают, они не стараются, mm -hmm. нет, они, они не пробуют в том-то и дело. Попробовать это вот ткнул и все, и дальше пошел. А мог он, он все может. Пойду и сделаю. Все. Вот с таким намерением надо идти. Хорошо, с а таким намерением и пойду. Надо стараться, даже если ты что-то что что не получилось и не, и не смог в этот раз, то обязательно в следующий раз смогу. Все. Ясно? Я хочу, чтобы в этот раз у меня все получилось. Но почему так вяло об этом говоришь? Хочу, а? чтобы этот Я раз еле раз тебя не слышу, получилось. ты как вот такой... у тебя. Нет, ты я... говоришь. Какой же ты мог, если ты вот я тебе с полной, с полной отдачей, с полным голосом, с полной уверенностью говорю. А ты а, а, чем больше я до тебя доношу эту информацию, тем тише у тебя голос становится, да я постараюсь. Скромность мешает, скромность. Скромность мешает, скромность мешает. Мы нас же в советское время учили быть скромными. Так переучи сама себя, кто тебе мешает? Стараюсь. Советского Союза это, уже где он? Сейчас что, кто-то учит тебя о скромности? Тебя кто-то заставляет быть скромной, или что? Давно уже этого нету. В крови у нас все это уже. Да, это Может, не в крови, это, это, это в, в осознании все. Может быть, в Кровь, к, каждый там сколько, вообще тело полностью, за, за 7 лет меняется каждая клетка. То есть 7 лет назад это был не ты, это был совершенно другой человек биологически, с другим биологическим телом. А кровь, она меняется не знаю сколько там, ну может 45 дней что ли этот эритроцит живет. Поэтому не надо мне говорить, что это в крови. Кровь давно уже у тебя другая, нежели тогда была. Ну тогда. Чего ты там погрустнела все, не пойму. Просто думаю. А, во, вот, вот это 45 хорошо. 45 дней или или три месяца. Чего? Где-то читала. Ну, кровь меняется в 45 дней ретроцита, или один 3... раз в три месяца. Вот, вот, вот даже ощути разницу между тем, как ты позвонила вначале и постоянно меня перебивала и угукала, и сейчас я начинаю уже сам тебя дергать. А что ты там молчишь-то вообще? А ты, казаться, думать начала? Так, наверное, э, все вопросы исчерпали, а то людям будет нудно действительно смотреть, я не хочу люди, у людей время отнимать. <сосы> Будут вопросы, я обязательно еще раз позвоню. Вы разрешите? Конечно, конечно, звони. Вот. Интересный Хорошо. разговор получился. Хорошо. <сосы> добро, добро, спасибо. не будем отнимать время у наших зрителей. Благодарствую, звони. Благодарствую вам тоже. Всего доброго. Да не вам, а тебе. <сосы> Тебе, тебе позвоню обязательно. Благодарствую. Всего, Всего давай. доброго.